Вот теплый, я в белых носочках и в новых дублях. Иду на прогулку погодой довольной, Такой, как все время в защитных качках. Погода прям шепчет, от радости выпей. Меня в магазин ноги так и несут, Последний день лета Спокойствием дышит, А завтра седян Он уже тут как тут. Я в белых носках и загрузь на распашку, довольствуюсь летом последним диком, А завтра одену я куртку-фурашку, Пойду под осенним дождем под зартом, И я в белых носках И загрузь на распашку, довольствуюсь летом последним деньгом. А завтра одену я куртку, урашку Пойду по осенним Дождем под Скромнее, желтеет а листва на деревьях уже гоев, где а обатает она. А летний денёк Прохлостается в скверах И только судьба Лето предорежено Последний день летний Я светом прощаюсь О чем я мечтал Летом не сочинил, возможно, то, что сейчас в этом каюсь. И только прощальный взгляд я уловил, я в белых носках. И вся грудь нараспашку, довольствуюсь летом последним деньком. А завтра оттену ягодку-курашку. Пойду под осенним дождем. Вот за я в белых носках. Ведь загрозь на распашку до светом последним деньгом, А завтра одену я куртку-фурашку, Пойду под осенним дождем под зантом. Thank you.